Очень часто люди говорят, Андрей Андреевич, куда мне переехать, куда мне переехать? Я хочу вам ответить на этот вопрос еще раз. Вы понимаете, бессмысленно жить где-либо. В случае, если в сердце радости нет, то все равно, где ты находишься. Где бы ты ни жил, все равно, до того момента, пока ты не найдешь в сердце своем радость, то до этого момента эту радость не найдешь. Люди думают, что они едут за а, заработком, за счастьем или еще за чем-то, а это не так. Вы его не найдете, если будете переезжать. Оно либо есть в сердце нашем, либо нет. То есть какие-то события, они могут произойти и в маленькой деревне там, Крымской области, и в большом городе, наверное, посреди Калифорнии. Я могу сказать вам, что в случае, если сердце человека связано с горем или связано с неохотой получать радость, то все равно, где он будет находиться, он все равно увидит грязь, пыль и... Ему будет неприятно, это как за большим столом, человек рожденный вот с таким черствым сердцем, он будет сидеть за столом и на столе ничего не будет лежать, а ему нужно будет кушать, и там будет много разной еды, он будет тыкаться и будет говорить, надо же, нечего покушать, и эта еда невкусна, и эта еда невкусна, и это. После этого, когда он станет богатым и будет сидеть перед дорогим столом, он будет тыкать в одну еду, в другую, и будет говорить: и этого я не хочу, я уже ел, и этого я не хочу уже ел, и это мне невкусно. Между ними изменилась только внешняя картинка. Что там была еда, что там была еда. А вот радость не изменилась. Он хоть там не дополучает состояние радости, хоть в дальнейшем. Поэтому очень часто люди, они говорят, мы стремимся к тому, чтобы изменить свою жизнь. А я хочу сказать, люди ищут радость. А она не возникает от того, что человек переезжает. Радость мы должны найти сами, нырнув в свой внутренний мир. Радостным можно быть и в одиночестве и радостным можно быть и в бедности, но в этом и великолепное качество эзотерики. Человек, который занимается и практикует эзотерическое развитие, это человек, который рано или поздно становится первое радостным и после этого становится а, счастливым в семье, счастливым в богатстве, счастливым в своем здоровье. Кстати, пользуясь случаем, хочу предложить вам посетить завтрашний вебинар по здоровью, а, он будет очень интересный, заготовку сегодня я делал, это символы вместе с кодами и вместе с... Объяснением работы э, Sunshine здоровья. Завтра мы будем все вместе это вернее, отрабатывать. Очень интересная идея. У кого есть проблемы здоровья, обязательно приходите. Также я покажу несколько упражнений, как быстро убрать боли в позвоночнике, как избавиться там, от ряда болезней просто при помощи определенных упражнений.